Что же из себя представляет такое модное сегодня выражение – финансовая подушка? Финансовая подушка – это запас денег, который обеспечивает стабильное существование его владельца на протяжении определенного периода времени. И это, пожалуй, основное бюджетное правило для любого человека, да и для семьи в целом. Например, из моего опыта это зарплата за 6 или 8 месяцев. Как рассчитать финансовую подушку? Финансовую подушку рассчитывают, исходя из ежемесячного поступления денег. Например, если ваша зарплата составляет 10 тысяч рублей, то при таком условии нужно умножить 10 тысяч на 8, то есть количество месяцев. Считается, что оптимальным размером финансовой подушки безопасности является как минимум 6 ежемесячных зарплат. По моему мнению, лучше 8 месяцев. Рассчитывая размер резерва необходимо учесть неотложные ежемесячные нужды, платежи за коммунальные услуги, проезд, питание, имущественные налоги и другое, и качество жизни. Здесь к обязательным платежам добавляются расходы на спортивные секции, посещение парков, кинотеатров и тому подобное. Отличие финансовой подушки от стартового капитала. Финансовая подушка, по своей сути, это финансовый резерв на случай непредвиденных ситуаций, связанных со здоровьем, потерей работы, либо форс-мажором. А стартовый капитал выступает в роли инструмента развития, а не сохранения, либо удержания денег. В следующем видео я, кстати, расскажу о стартовом капитале. Как создать финансовую подушку? Так как же создать свою финансовую подушку, к сожалению, в России это в основном классического вида накопления, правда у двух третей российских семей, согласно статистическим исследованиям, этого запаса хватит на один-два месяца. Накопления формируются за счет ежемесячного заработка по месту работы. Подработок вне основного места работы, заработок на своем увлечении или хобби. Помощь родственников в основном молодым семьям. Если смотреть на европейский или американский опыт, то к этому добавляют еще и рынок ценных бумаг, то есть акции и облигации. Чтобы обеспечить финансовую стабильность семьи, необходимо следовать правилам создания финансовой подушки безопасности. Для того, чтобы начать создавать финансовую подушку безопасности, нужно или меньше расходовать, или больше зарабатывать, найти дополнительные источники дохода. Очень хорошие результаты дает совмещение этих двух способов. Несколько советов для формирования резервного фонда. Каждый месяц в день зарплаты отложить 10% от суммы. В принципе, эта величина условная, процент отложенных денег определяется индивидуально в каждом конкретном случае. Можно пользоваться автоматическим сервисом, когда процент отчислений с заработной платы настраивается на накопительный счет. Нужно отказаться от вредных привычек, таким образом будет и экономия денег, и польза для здоровья. Необходимо откладывать премию или прибавку к заработной плате. Где хранить финансовый резерв? А вот это уже важнейший вопрос для предпринимателя. К сожалению, в этом случае банковские услуги будут не востребованы, так как весь смысл финансовой подушки или резерва в том, чтобы закрыть проблему в кратчайшие сроки. А значит банковские депозиты не подходят из-за сроков размещения и штрафных санкций в случае разрыва договора. Определенную часть финансовой подушки безопасности нужно хранить дома в закрытом месте, например в сейфе. Сумма должна быть незначительной, которая в случае потери не нанесет большого вреда. Такие накопления, которые держат в доме, часто называются стабилизационным фондом семьи. Денежные средства должны быть от половины до полной суммы месячных расходов и могут тратиться на небольшие непредвиденные расходы. Потом необходимо их пополнить. Формирование финансовой подушки безопасности должно стать приоритетом, пока не будет собрана необходимая сумма. В чем-то надо будет экономить и отказывать себе. Поэтому психологически формирование резерва – непростое дело. Нужно помнить, что это временно. Когда нужная сумма для резервного фонда накопится, можно будет вернуться к прежнему укладу жизни и тратить деньги на свое усмотрение. Из моего опыта, лучше, если накопление станет хорошей семейной привычкой и поможет отказаться от кредитов. Когда семейный бюджет не связан кредитами и финансовая подушка безопасности предохраняет семью от кризисных ситуаций, появится уверенность в надежности завтрашнего дня. Воспитывайте в себе финансовую грамотность. Спасибо за просмотр.